шалом всем ша шалом я хочу поделиться некоторыми мыслями eh, по поводу того интересного периода в котором мы сейчас живем поход вход поход теология я не знаю но на личном уровне мне в последнее время меньше хочется копаться в глубокой теологии но для Хочется больше подумать о практических и релевантных вещах для сегодняшнего периода, потому что период достаточно интересный. И я во время проповеди, может быть, поделюсь небольшим свидетельством. Потому что Господь очень много нас учит, и не всегда мы успеваем все это понять. Когда мы посмотрим на сегодняшнее состояние мира, возможно, нам покажется, что все это хаос. אבל מפכנית ה שלנו за כל מוד מוד משודר ובא בזמנ ובוד מות מתוכ... מות Но с точки зрения нашего Бога все очень устроено и все очень приходит вовремя. Ва н а х о л е ф а м щ и мы иногда забываем, что мы-то находимся на Его стороне, а не на стороне хаоса этого мира. В а р б е п о м е м н а х о у н и с И часто мы äh, просто заходим в этот поток который захватывает нас и мы теряем контроль. Мы не можем уже говорить о том, чтобы развиваться или задавать дополнительные вопросы. У нас нет даже времени для самоанализа. Мы просто не успеваем реагировать на те события, которые происходят, и у нас нет никакого плана на будущее. И если я могу обозначить этот урок каким-то одним словом, то это кто я и кто живет внутри меня. А кто или что живет внутри меня? وقدом, и, поняли, и если я понял, то что мне с этим делать? Мы сейчас откроем 2 Коринфянам, 13 главу, 15 стих. 5. 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Если вы знаете самих себя, что Ишуа Машиах вас, разве только вы не то, чем должны быть?» Здесь говорят про самоанализ. Здесь есть такой вопрос вопросов, нахожусь ли я на правильном пути. И я думаю, что этот стих очень актуален для каждого дня при его завершении вечером. God, day, uh, жил ли я, прожил ли я сегодняшний день uh, по его воле, и принес ли я его волю в свою жизнь? И есть ли у меня какая-то связь с тем, что живет внутри меня? Сафония. Сафония, 2 глава с первого по э, третий стих. «Исследуйте, исследуйте себя внимательно исследуйте народ необузданный доколей не пришло определение день пролетит как Микина доколе не пришел на вас пламенный гнев господень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 הוא מדבר על אנשים שנמצאים בחוק האדונאי ובענבים כביכול, אלה שנשמעים לאדונאי. אנחנו צריכים להבין שכל הדברים שכתובים בכתובים זה בשבילנו מאמינים, לא מאמינים לא קוראים по тому месту, на котором если мы будем продолжать читать эту главу, мы понимаем, что говорится о ужасном времени, и Бог собирается прийти и судить. И эти верующие, к которым здесь обращается Пророк, должны очень хорошо сделать самоанализ и проверить себя. Во-первых, понять, что происходит внутри меня. А второе, понять, что Бог делает. И где моя должность во всем этом происходящем? Когда Мы, мы можем прочитать в Откровении, и также в других местах Писания, что когда Бог äh, начнет судить эту землю, это будет ужасно. הוא מפהלס דרך, הסטנדרט שלו יורד על האדמה הזאת, ומי שלא עומד בסטנדרט, הוא פשוט נשמד. Его סטנדרט опустится на эту землю, и кто не стоит в его סטנדרטе, будет уничтожен. Мы знаем, что наш Бог, это Господь воинств. כשמגיע когда сильная армия приходит на какую-то территорию, она после себя оставляет пустыню. И это та армия, которую приведет собой Бог. Поэтому сейчас столько много хаоса и смерти. И не только чтобы сейчас происходит балаган, это план, так должно быть и так это продолжится. И как у Бога есть очень много воинских подразделений с небес, у него также есть и подразделения земные, это мы верующие. Но у нас не всегда есть время понять, потому что мы часто заняты выживанием. У нас нет времени остановиться и перезадуматься над своим путем. У нас мы очень долго реагируем. Дворим мод практик. Это очень практические вещи. <кровища> Вдруг очень много болезней вокруг. <клон submarine> дети через каждые пару дней заходят в, биду, в, в карантин. Есть какие-то сложности, из-за которых мы не можем запланировать дальше то, что будет на следующей неделе. Разные э, решения нашего правительства, постоянный измены в заработной плате, ты не знаешь, как ты закончишь месяц. И все это приносит такой беспорядок и непонимание. И человек, который не стоит в Боге, это приведет его к отчаянию и к самоуничтожению. Я думаю, что очень много чувствуют то же самое здесь. И не то, чтобы Бог продвигается у него есть, не только Бог продвигается у него есть планы, вот, также есть и ожидания от своего земного подразделения. Also, мы 23. если мы прочитаем филиппийцам 2,13, потому что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. Uh, он хочет uh, произвести в нас хотение и действия по, своей, по своему плану. و, uh, אני חושב שכולה ידגלויות האלה וכולה רצון שלוים אנחנו לא צריכים לחקות לו מלמעלה. זה ידגלות, זה מלך שיАвו. Я думаю, что нам не нужно сидеть и ждать откровения с небес, что нам придет ангел и откроет что-то прям сверхъестественное. Потому что шехина находится, да? внутри нас, и мы поговорим об этом. Он производит, он создает в нас определенное хотение, и потом мы реагируем, и э, эту реакцию видит окружающие. Мы очень интересные создания. שיפעל הרחוניות אז? У нас есть стремление к духовности и поэтому мы идем в буддизма и индуизма и всякой ерунды. Почему люди так тянутся к этому? כי רבי אגידו שאנחנו יוצרים פיזים ש. Потому что некоторые могут ответить, мы физические существа, которые пытаются жить духовной жизнью. Aber но uh, на самом деле правильное другое Мы духовные существа, которые должны научиться жить физической жизнью Все, что есть внутри нас это сто процентов духовно И нам нужно еще раз внимательно прочитать книгу бытия, как был создан человек и каковы его способности. מה שיש בתוחינו, המותפף דב בסארש, זה זרק מותפף? א, то что есть внутри нас, оно и помещено в плодскую оболочку. Это только оболочка? Но это как атомный реактор внутри нас, который хочет э э э, вырваться наружу. И это факты, мы можем прочитать об этом в Писании, мы также будем об этом говорить. Мы соединяемся ли мы с тем, что есть у нас внутри, или нет, хотим ли мы этого или нет? אנחנו רואים בקופנו גיבורי אדוני מהתנאה, האם מיו מחוברים לרוח אפלמית הזה? וмы различ различных גיבורים תנאה, на их примере видим как они были связаны с этим духом. מדבר לשלמה אמילי. И это разные люди, я не только говорю про Соломона. דוד, שארו, יצחק. Давид, который был пасторем овец. התלמידים שידאיהם. Ученики ישועה, которые были рыбаками. Гедон Гидон, который вообще не знал, что с ним происходит. אבל אם קנה חליטו ליחABEL זה זה, אז טצא נחמודים מותא. Но они да решили связать себя с внутренним духом и результат мы знаем какой был. А И когда я вечером дома в пижаме включаю себе какой-то фильм. Самые Я ставлю перед собой какие-нибудь семечки и и много. Сладкого? А какой-нибудь чай или безалкогольное безалкогольное пиво, кока-колу. Сам это, сам это, это, это Я ставлю стакан себе на живот. И думаю, вау, какое я духовное существо война между плотью и Духом она ежедневная. И особенно нам нужно не забывать, думать об этом в эти дни, потому что мы живем в особенное время. Потому что по-другому мы не выживем. Потому что то, что действует здесь, это сильная духовная сила. И мы даже понятия не имеем, как можно плотью выжить в этом. И я да, скажу одно слово про корону. Корона – замечательная вещь. Почему? Потому что все это было спланировано. Я не говорю про китайцев сейчас. А китайцы, может быть, оказались неволимым инструментом, с которого все это вышло. И факт то, что даже святые, верующие, праведные люди болеют этим вирусом. И из-за того, что мы постоянно бежим, и мы ничего не успеваем, а потом получаем корону, и тогда мы останавливаемся, ничего не можем делать. Это как поезд, который едет. Есть такой... И такой рычаг, на который ты э, нажимаешь и просто останавливаешь поезд. אומר, и Бог говорит, я тебе помогу остановиться. Потому что сами люди по себе не остановятся. Потому что одно из последствий короны, это когда ты очень устал, и тебе у тебя болит, и тебе ничего не хочется делать. В в Псалмах, 45.11 написано. Познайте, что я Бог. Остановитесь и познайте, что я Бог. На, э, на иврите написано слово. Как это приводится? Отпускаю. Okay. Если я за что-то держусь, потом отпускаю. А на русском решили написать «Остановитесь». Это Божья заповедь, <говорит> это то, что нам нужно делать каждый день, но мы просто не успеваем. Потому что ритм очень быстрый, и мы не успеваем за этим ритмом. И из-за того, что у нас нет времени на самопроверку, мы делаем все больше и больше ошибок. И поэтому иногда Бог дает нам дернуть за этот рычаг. И только вопрос состоит в том, когда у нас есть эти остановки, используем ли мы время как нужно, или мы страдая, спасибо большое, или мы страдая ждем, когда все это закончится. Я скажу одно слово про корону. Я тоже болел полтора месяца назад где-то. Я болел вирусом Дельта. И я хочу поделиться свидетельством, чтобы Господь прославился через это я получил этот виза, этим вирусом за границей, я был один. И из-за того, что я много был один, когда я был помоложе, я думал, ну, это наверное будет интересно. И когда я помню, что вот летом вся община заболела короной, очень много друг другу советовали. Все стали просто такими специалистами в коронавирусе. Вот асимет Мария к душа, по тимрах Машу, по макамут кентавир Здесь возьмите такие витамины, здесь очень много пейте горячего, здесь не преувеличивайте с горячим, здесь приложите иконку Святой Девы Марии. Все было очень интересные советы. Я решил, что я не буду никому говорить, что я болен короной. Я не буду никому говорить, что я борен короной. Мне, честно говоря, не было кому в той стране обратиться, потому что я не знал, каковы правила этой страны по отношению к корону. Ну да, я начинал, я получил все эти прикольные симптомы. Температура, озноб, болит спина, слабость. Но מכל אנשים שראיתי או קראתי, יש מאמינים, לא מאמינים, לא משלמה, יש מושג אחד שתמיד מגיע בתחילת המחלה הזאת. אה, и... одинаково, בלה одна вещь. מה אנשים מרגישים הרגשה שהם מקבלים את הקורונה, מישהו מהקרובים שלהם מקבלים? שטו, צוותוות לביד, כגדה, נהי خульща. Слабость, что еще? Ergasha, ergasha. Какое чувство сопровождает, когда ты заболеваешь короной или твои близкие? Паника. Пахад. Страх. Ахшав, מאמינים, Неважно, верующие или неверующие, все заходят в панику. Ахшав, אם, אם ברגש, Если это первое, что приходит нам uh, на ум, или это первое, что мы чувствуем, то любые решения, которые мы впоследствии принимаем, будут основаны на панике. Потому что первое чувство всегда будет вести нас дальше. Нам прежде всего нужно справиться с этим первым чувством страха. Нам нужно продолжать дышать. Нам не хочется умирать. Или потом, чтобы у нас были все последствия. И согласно этому мы начинаем действовать. Есть температура, пьем жаропонижающее. Если болит голова, берем таблетку. И э, каждый день по 4 килограмма витамин С надо будет брать, это то, что сказали, помогает. А за байкерон, э, э, поход утеры не шкафте, ма, молек я лежал и ждал, что же со мной произойдет. Я не знаю, но мне не было страшно. Потому что я, у меня был опыт в других вещах. Я мог бы и дома заболеть короной, но вот Бог решил, что я буду болеть за границей. И ко мне начали приходить различные мысли. Несколько дней я уже не разговаривал с людьми, и стали приходить разные мысли. Во-первых, я понял, что я не умру, это точно. Во-первых, я молодой, сильный, и у Бога для меня еще были какие-то планы и потом пришли такие мысли смотришь как ведет тебя твою те себя твое тело мое тело нагревается ему больно голова болит вы знаете я думаю что многие у меня были таблетки. Но каждый раз меня посещали такие мысли. Подумай о том, что делает твое тело. Я небольшой биолог. Но я понял, что мое тело борется. И я подумал что если я буду брать жаропонижающее, это я буду давать пощечину этому борцу, который борется в моем теле. Потому что чем больше температура, тем слабее вирус. Почему? Так Бог сотворил. ואני קיבלתי מן החלטה כזאת, אולי תיבשה קצת. אני לא מוריד תחום, גם אם אני מגיע לדברים קיצוניים, מה סכנה של מוות? 40... אני לא אמרתי, и я вот так подумала, что Бог для меня тут приготовил. И я ходил и страдал, и мне было больно. Я понимал, что это больно, но это не совсем плохо. И когда мне трудно было дышать, я открывала окно. Где-то минус 11 было на улице, и это мне так помогло. Потом понял, что нужно купить вот эту штуку, которая кислород в крови проверяет. Но уже в конце болезни купил ее. И я услышал один совет, просто наполнить свое тело витаминами. Посмотрел, у меня была коробочка с витамином Си. И мне сказали, что нужно, это в миллиграммах или в граммах, 20 тысяч грамм съесть, и я съел. Но я не заметил, что это был витамин С с цинком. Потом мне было весело. Я потом решил, что и витамины я сам не буду есть, потому что я не знаю, как их правильно есть. И потом ко мне пришли такие мысли, что все в порядке, даже несмотря на то, что больно, и это это это в порядке. И каждый раз я думал о том, подумай, что с твоим телом, потому что ты nie tylko ты ещё и духовный. ויקיון קיון מיני מחששות שבחהים לא הייתי חושב על זה, הם לא הייתי אוצר בגלל הקורונה эта קצובה שלי. וприходили ко мне разные мысли, я бы в жизни не остановился и не подумал бы об этом, если бы в мой жизненный ритм не зашла корона. Потому что мой ритм жизни в последний год достаточно ненормальный. Мне нравится то, как я живу, но у меня нет времени на многие вещи. За последние 8 дней я был в трех странах потому что это то, что нужно сделать. И я рад был остановиться, у меня были разные откровения. Я люблю получать откровения от Бога. И Бог сказал мне, я сотворил тело, и у тела есть определенные способности. Like the uh, сегодня мы не совсем знаем способности нашего тела, мы работаем, допустим, на э, какой-то сидячей работе, выходим с офиса, садимся в машину или в автобус, едем. Это не как люди, которые выходили, шли пешком до поля, работали тяжело в поле и знали, какие есть физические способности у своего тела. אז אם אנחנו לא מדברים מהגוף שראנו מסוגל, מסוגל מהרוח שראנו מסוגלת. Если мы не знаем как сотворено наше тело и на что оно способно, мы точно не знаем на что способен наш дух. אז כמו לכולם יום חמישי או שישי תחילו לовор ל symptoמים, אדאינ לואל את אקומ ירד. Как у всех, где-то на пятый или на шестой день у меня начали проходить симптомы, уже спала температура. <Dunstress> <Sun> я вообще не брал никакие таблетки. Были ли у меня трудности дыхания или не были, я не совсем это понял. Потерял на некоторое время чувство вкуса и запаха. Но когда я понял, что это своего рода испытание ко мне все-таки пришло, я решил, а, и а, оно прошло, то я решил отпраздновать. И я вытащил а, тортик, который у меня лежал в холодильнике, и хотя совершенно не почувствовал его вкус. Я понял, почему у меня были прошедшие пять дней, и какие откровения я получил. Съел я этот тортик, и для меня это показалось как просто холодная вата. И я сказал, ну раз уж я способен дышать и способен разговаривать, я сделаю себе вечер поклонения. И я включил музыку, прославления как караоке на английском. И там была одна песня, которая как будто делала заключение всему этому состоянию. Я понял, что это конец. И Я прочитаю несколько строчек, потому что для меня это было очень актуально. Я уверен, что это актуально и для некоторых людей. «Give me faith to trust what you say, Дай мне веру, доверяй тому, что ты говоришь. Что ты благ, и твоя любовь велика. Я сломлен внутри, я даю тебе свою жизнь. Я могу быть слабым. Я могу быть слабым, но Твой Дух силен во мне. Моя плоть может упасть, но Ты, мой Бог, никогда не упадешь. А состояние такое, что когда приходит страх или паника, мы можем потерять контроль. И я поэтому сказал, что то первое чувство, которое мы получаем, будет сопровождать нас до конца. Если наше первое чувство – это страх, то мы будем реагировать страхом и впоследствии. Но если но если мы отреагируем верой, тогда все наши последующие действия будут основаны на вере, на вере и uh, когда ты видишь это, это, тебя это переполняет особенное чувство. Это наше решение, которое мы должны принять, и это не просто. И в нашем состоянии Бог присутствует. Он присутствует, он присутствует больше, чем мы. И я почувствовал, <говорит> что мое тело досломлено, как машина, которая... <говорит> Просто ее нужно тоталос снять с дороги. Но дух невозможно сломить, он присутствует даже если как будто живой человек остался в полностью разбитой машине. И в этом духе живом очень много информации, как Бог сотворил, как Он действует, Его план. <Hod в фоне> и этот дух, который внутри хочет действовать. И написано, что хотя моя плоть может быть ослабленной, но Бог никогда не будет слабым. Даже если самое ужасное, что может произойти, это смерть. Неважно, реагирую ли я страхом или верой, и ге, и а смерть придет, если так мне написано. و, äh, למדנו, המון המון בעצמו, кикаку, и также мы äh, научились, что тело наше может преодолеть очень много, потому что так оно сотворено. Äh, 8. А, Римлянам, 8 глава. 11. 11 стих. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресивший Мессию из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Uh, Этот стих, который показывает нам uh, немножко того, что живет внутри нас. Когда мы читали про uh, период воскресения Мессии… Uh, если вы, uh, вы помните вот это вот uh, эти пеленки в которую был завернут uh, тело еще uh, в принципе говорят что ученые нашли эти э, э, э, э, эту, эту ткань называется «Туринская площадница», а, просканировали, проверили всеми возможными способами э, эту ткань. و, و, и одно из того, что они сказали, שזה музар, שזה итада, очень странно, что она не э, растлела, но она выглядит, как будто просто эта ткань выжила атомную атаку, ядерную не атаку. Неважно, та ли это ткань или нет но когда мы читаем в писаниях про силу которая воскресила Ишуа из мертвых это сила невероятная если мы действительно углубляемся в это это просто мурашки по коже бегут. подумайте даже про силу которая просто камень от и uh, от пещеры сдвинула И тут написано, что эта сила находится внутри нас, такая, какая она есть. Не меньше и не больше, такая, какая она есть. Это факт. А что мы делаем с этим фактом, это уже решаем мы. Мы можем э, принять решение не приближаться к этой силе. Или нам нужно использовать эту силу, когда мы нуждаемся в ней или мы можем посвятить свою жизнь тому чтобы понять что внутри нас что мы с этим можем делать עצמנו, שלנו, и это не для нас это для того чтобы мы нам приготовить путь господу когда, Yeshua, когда Бог äh, производил свой порядок, когда Иешуа производил порядок, он не делал это uh, uh, таким uh, нежным путем. Одно из примеров, как Иешуа uh, наводил порядки в храме. Он перевернул, uh, написано, «сталыми навщиков денег» и выгнал продающих потому что он возревновал веревностью того, что это принадлежит ему. И этот мир сотворен им. И Бог сделает то же самое. И он перевернет эту землю для того, чтобы стереть с лица земли всякую скверну. И у нас есть очень важная часть в этом. Исая 30, 40, с 3 по 5 стихи. сорок 43 до 5. «Глаз вопиющего в пустыне».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 لמה זה פסוקים כל כך חשובים? почему это такие важные места писания? מי ציטר את זה? kto это процитировал? יוחנן עם אדבירם там захרנו. יואנן כריסטיתר, если не помню. מתיו ציטר את זה? когда он это процитировал? לפני שישועי היה. до того как пришел ישוע. без בת כופהו ציטר את זה. а в какой период времени он это процитировал? בת в очень плохой период для нашего народа. שבדמגדאש когда uh, храм был коррумпированным, и uh, нашей страной правили и иностранные правители. И это состояние было ужасное. Давайте мы быстренько пройдем по этим местам Писания. היא, לה, и, и вопрос такой, где мы должны приготовить путь? Скажите мне. Внутри написано глаз вопиющего в пустыне. Написано в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Тут говорится про народ или про человека, который находится в пустыне когда состояние плохое uh, и не только что он думает что состояние плохое uh, и неудобно и нехорошо. хорошо есть также и uh, требования вы не можете просто сидеть и ничего не делать. Это не вариант. Я, Я знаю, что вы находитесь в пустыне физической или в духовной. Но это именно то время, когда вам нужно приготовить путь. И когда Иоанн цитировал это, это еще было ничего по сравнению с тем состоянием, в котором был Исаия, когда сказал это. И это то, что происходит с нами сейчас. Нам неудобно, нам плохо. Кто хочет понять, что такое пустыня, пусть в декабре поедет в пустыню. А В Мицфер есть снег. На Ночью минусовая температура. Днем тоже, наверное, холодно. Нет никакой тени. Очень сложно достать воду. אומר, И что говорит именно здесь, я хочу, чтобы ты приготовил мне путь. Не нужно подниматься на рамат Агулан, где есть зелень, деревья, вода, приятно, именно здесь, где нет ничего. И я хочу, чтобы ты служил мне не только, когда тебе хорошо. Потому что я продвигаюсь, у меня есть планы. Или ты äh, партнер для моих планов, или ты можешь оказаться äh, снаружи. И он также объясняет нам, как это сделать. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и, хол, и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Зе, зан хайот. И это, э, как нам нужно действовать? Э, дол, гай. Э, дол на иврите гай. Мазадол? Э, дол, долина. А, окей, знаком. Э, гай, гай, кшанаху топография. Когда мы смотрим на топографию «долина», إنه يُصَدَّ بِمَكَّم نَمُوحُ. находится в в низн местах. ובדרך על גאי ברי גאי טוב, גאי פורץ, גאי שיש במים. И хорошая долина обычно наполнена водой. גאי חייב לות מלה במים. Долина обычно должна быть наполнена водой. כי כשאכשמים מורדים אמורדים לגאיות וازורמים עליה. Потому что когда uh, идут дожди, то они текут по долинам. И долина uh, должна распределять воду uh, ниже и потом приносить плод. Там должна, постоянно должно быть течение, оно не может быть пустым и, и uh, безводным. И в пустыне тоже. אז בעצם ההגבלה של מים בכתובים זה רוח הקודש. היא מזנה עם שתו אסציאציה с водой в Писании – это Дух Святой. И для того, чтобы написано «хорошо реагировать», вам нужно, во-первых, наполниться. Каждая долина должна наполниться и исполнить свое, свое предназначение. Всякая гора и понизится. ит насуд, אבל נצח לא spiляет עצמו. А и всякая гора, как гордость, должна понизиться. Человек должен быть смиренным. לא משנה מי אני ובמי מהי שקטי בחיים שלי, ובדרך כלל אפשר לומר משיק משהו מתורע היום. А неважно кто я что я и что я достиг своей жизни, и на самом деле очень мало людей достигают чего-то прям невероятного сегодня. Ведוק מהי אנחנו מוצאים בספר ידגלות, ש מורדים את. כותר של אים וצרכים זלה רגלה ישוע. И самый хороший пример, как можно смириться, это когда старцы снимают свои короны и бросают к ногам и это то, что мы, в чем мы все нуждаемся, мы нуждаемся больше в смиренном и скромном духе. Потому что когда мы думаем о себе больше, чем нужно, то мы не такие эффективные для других людей вокруг нас. А кодом итмале, а хаках, э, э, вегаава, По Поэтому сначала наполниться, потом э, смириться и понизить всю свою гордость. Кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими. Маненки, а здесь интересно, потому что каждый из нас, в принципе, знает, что нужно делать, чего не нужно делать. Э, Уйдай ехад он знает один на один и каждый иногда выравнивает свои кривизны потому что Бог полон благодати. И когда мы uh, немножечко сходим с прямого пути, то мы начинаем блуждать. стандарт и Бог говорит, вы знаете Мой стандарт, выпрямите свой путь согласно Моему стандарту. Я знаю, как написано, я знаю, как нужно. А но ну, я, наверное, все-таки попытаюсь так, потому что я особенный. И Бог полон милости, если я э, ошибусь, Он это исправит. На написано нам нужно э, выправить кривые пути. У нас есть э, путь, э, у нас есть предназначение приготовить путь. И мод Хашува приготовить, Лифалес, расчистить. расширить, расчистить. Okay. Uh, слово ⁇ расчистить путь, приготовить ⁇ это очень важное слово. Uh, есть такая, такое uh, подразделение в армии, которое как бы расчищает территорию. Я был один из них. Когда идет, что то дивизия, не знаю, что... Короче, идет э, э, группа солдат, э, где-то тысяча человек, э, они расчищают путь, эм они идут первые, эм они э, расчищают мины, расчищают мины. и первая встреча с врагом э, – это они. Это то, что Бог ожидает от нас. Он говорит, я уже на пути. Первая встреча с врагом не будет моя, это будет ваша. Вам нужно подготовить территорию для того, чтобы я пришел. Потому что все армейские понятия очень связаны с тем, что есть в Писании. И каждый солдат в армии Бога должен uh, заботиться о своей собственной профессиональности. Потому что Бог дал нам все необходимые инструменты и оружие. אז אני רוצה לסכם בשני דברים. יא хочу завершить двумя вещами. למרות כל המצב, למרות שLocaleנו, אנחנו בדורבנו נפרחים, שפחה, אוקילה. несмотря на то, что нам не просто, нам сложно как личности и как вси в семье. Давайте мы не будем действовать исходя из страха. קי ישנו חוכמה, ישנו אמונה, ישנו אחראיות. У нас есть вера, у нас есть мудрость, у нас есть ответственность. Нельзя действовать из страха. Нам нужно задавать вопросы и делать правильный самоанализ в этот период времени. И второе это исследовать то, что живет внутри нас, тот великий дух, который мы не знаем. Возможно, каждый день понемножку. Мы все не совсем преуспеваем в этом. Но Бог хочет, чтобы мы узнали эту силу, потому что эта сила велика. И также понять нашу физическую оболочку. Also, uh, uh, באמת, Давайте להתגלות, мы помолимся, чтобы Бог дал нам откровение, как мы можем это сделать. Аминь.